коллеги, Спасибо большое, что вы сегодня все здесь, и я с большим удовольствием постараюсь вам представить эту презентацию. Мы начинаем с вами с опоздания. У меня 50 слайдов на 25 минут, 2 слайда на одну минуту. Я очень стараюсь, буду говорить быстро и буду рассчитывать на ваши вопросы. Итак, мы будем говорить с вами о стратегии трансляции знаний как Рейн. и будем все это приурочивать к трехлетию Кокрейн. В Казанском федеральном университете в России, в странах СНГ мы заявляем об отсутствии конфликта интересов. Собрали эту презентацию мы два суд-директора вместе с Екатериной Викторовной. Вот это наше заявление об отсутствии конфликта интересов. Ну и вот этим слайдом, уважаемые коллеги, я хотела бы официально от Кокрейн России поприветствовать вас всех здесь. Здесь представлена география наших с вами участников, вот зарегистрировавшихся 110 человек. Это Гоград, Донецк, Иркутск, Казань, Калининград, Королев, Москва, Нижнекамск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфа. Это Российская Федерация, другие страны, Германия, наш профессор с основной лекцией, профессор гертан Антес, Казахстан, Кыргызстан, Нигерия, Нидерланды, Узбекистан, Украина, дорогие коллеги. Ну и, конечно, невозможно начать говорить о нашей работе, если не отдать дань уважения Арчи Кокрейну, в честь которого названа наша организация. И не сказать об основных э, принципах работы. Итак, это информация абсолютно свободная от коммерческого спонсорства и других конфликтов интересов. О других конфликтах, о честолюбивых интересах, о карьерных интересах, о интересах ученых, говорил профессор Герт Анте. Для кого работает Как Кокрейн? Кокрейн работает для всех, не только для медицинского, здравоохраненческого, академического сообщества, но и, конечно же, для э, пациентов, для всего общества в целом И работает для того, чтобы решения в здравоохранении становились лучше. Я с большим удовольствием представляю вам вот этот слайд, который любезно разрешил показывать генеральный директор Кокрейновского сотрудничества. Здесь показано о том, как растет стремительно использование Кокрейновских систематических обзоров в клинических рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. И хочу Кокрейновское сотрудничество находится в официальных партнерских а, отношениях с а, Всемирной организацией здравоохранения. А, мне очень приятно а, вспомнить нашу историю. Я надеюсь, что мы с вами сейчас вместе ее пролистаем. Итак, вот эта карта, которая действовала на 2014-2015 год, и вот от Северного Кокрейновского центра а, стрелка к нам сюда, в Казань, и... Первый Кокрейновский центр здесь, в Казани, на всей территории Российской Федерации, в всем постсоветском пространстве. И еще раз о партнерстве, дорогие коллеги, и о великой роли Кокрейн, о чем говорил нам сейчас и профессор, в поиске смысла в больших данных и во всем современном нагромождении данных. Этапы нашей истории. 2014 год это аффилированный центр Северного Кокрейновского центра. Это Старт проекта переводов, о чем будет говорить Екатерина Викторовна. 15 год, 15 августа. Это решение исполнительного комитета Кокрейн о об обучреждении Кокрейн России. И, наконец, официальный старт Какрейн Россия ровно 7 декабря, поэтому сегодня ровно три года, дорогие коллеги. И это наш с вами праздник. Спасибо большое, что мы все вместе празднуем. Конференция КИКУ. Спасибо большое. Спасибо большое. Большая международная конференция КИКУМ, которая дала официальный старт как Рейн россия в Казанском федеральном университете, в Российской Федерации постсоветском пространстве. Вот это э, те фотографии, вы здесь видите нашего ректора, э, профессора Бюргера, который приехал из Соединенных Штатов Америки, э, Марк Уилсон, генеральный директор, который был лично здесь, э, аудитории наши. Э, Представители Всемирной организации здравоохранения, штаб-квартиры Европейского офиса, Кокрейн Швейцария, Эрик фон Элн, Кокрейн Нордик Кокрейн Сентер, Карстен Юхал Йоргенсен и мы вот все с вами здесь и был прием этой делегации в Государственном совете Республики Татарстан. Далее, дорогие коллеги, сегодня мы празднуем три года и официальному сайту «Как Рейн Россия». Вот вы видите его, я вас всех приглашаю туда и следовать за всем нашим развитием здесь. Мы ведем его уже три года на двух языках, на русском и на английском. И вот все социальные сети, они здесь. Также мы отвечаем за русскоязычное наполнение основного сайта Cochrane.org. Вот здесь и здесь я выбрала страницу «Присоединяйтесь». И ко всем обращаюсь, кто еще не присоединился, пожалуйста, присоединяйтесь. Все пути здесь. Следующая веха нашего развития – это 31 августа прошлого года. Подписание официального партнерского соглашения. Вы видите генерального директора Марка Уилсона и нашего ректора, профессора Ильшата Вот. Гафурова, сразу после подписания соглашения. Ну и мы должны сказать об исторической миссии Кокрейн и Кокрейн Россия, который первоначально был организован на основе кафедры фундаментальной клинической фармакологии, основанной в Казанском федеральном университете в 2011 году. И этим коллективом мы продолжаем внедрять миссию Кокрейн и сейчас следуем стратегии Кокрейн 2020. Об этом очень красиво говорил профессор Герт Антес. Я вам привожу я вот эту картинку из журнала Nature, где профессор гертантов в с экспертами Кокрейн написали вот эту статью, которая говорит о необходимости поиска смысла вот в этих больших данных и о том, что информация это новая нефть 21 века. Но остается большой вопрос, как же выкристаллизовать этот самый смысл во всем нынешнем. И ответ на это, уважаемые коллеги, это Кокрейн со всей своей методологией систематического поиска систематического синтеза критической оценки оценки смещения управления смещением вы помните мы с вами занимаемся управлением смещения весь наш семинар и как Рейн создает знание и вот эта мудрость ее конечно наша с вами задача внедрять или транслировать знания. И на сегодня мы делаем это как ассоциированный центр Кокрейн, и вот здесь я представляю вам перевод наш перевод на русский язык этого официального документа Кокрейн. Вот на сегодня мы здесь, и это фактически наша траектория развития. Мы должны развиться в центр, собственно, и стать сетью по всей нашей стране. И очень приятно, что у нас так много сегодня вот нас всех с вами здесь, и мы, мы обязательно этим станем. Далее мне очень хотелось бы попытаться посмотреть, что мы планировали как стратегию развития в 2015 году, как это соотносится с функциями ассоциированного центра и чего мы достигли вместе с вами это вспомнить в основном в фотографиях. Здесь представлены в двух слайдах цели, которые мы ставили как стратегию развития на исторической конференции КИКУМ-2015 год. Зачитывать не буду, но с удовольствием хочу вам сказать, что вот в этой достаточно, может быть, например Здесь она не такая крупная, диаграмме функции ассоциированного центра. Вот это те функции, которые мы, в общем-то, выполняем. Может быть, не в полной мере, может быть, не так широко, как хотелось бы, но в каждом из этих разделов работы мы на сегодня присутствуем. Вот это следующие. Наши функции. Первый приоритет выявления заинтересованных лиц и создания ситуации. Я думаю, что сегодняшним симпозиумом вашим приездом всех сюда мы говорим о том, что в этом, в общем, мы тоже достаточно преуспели. Но ну и, конечно, в долгосрочной перспективе это создание мощной согласованной горизонтальной структуры, которая покрыла бы всю нашу необъятную страну и наши соседние дружественные страны. И таким образом мы покрываем все вот эти разделы работы э, по функциям ассоциированного центра э, и переходим в следующий уровень э, имея ввиду, что основой нашей деятельности является трансляция знаний как рейн ну и далее мне хотелось бы представить вам вот эту новую концепцию плюсом к стратегии э, как рейн 2020 стратегию трансляции знаний как рейн э, и проанализировать что же мы делаем каков вклад как рейн россия и вот вы видите здесь основные разделы это конечно же вот начнем мы отсюда приоритеты по разработке как рейновских систематических обзоров далее формирование разделов работы по тому чтобы доводить эти новые знания до пользователей облегчение принятия пользователями этих знаний и нужно помогать пользователям обмен знаниями и конечно же первостепенным является улучшение климата и повышение востребности и мы полагаем, что наш с вами сегодняшний симпозиум также этому способствует. Этот слайд показывает нам с вами, как а, эти темы, а, стратегии Трансляции знаний Кокрейн вписываются в четыре основополагающие цели стратегии Кокрейн 2020. Ну и вот она, переведенная на русский язык, также доступна на нашем сайте, я вас туда обращаю. Что очень важно, уважаемые коллеги, и очень бы хотелось, чтобы услышали нас люди, принимающие решения, кому обращена деятельность Кокрейн, кому обращена стратегия трансляции знаний, кому мы с вами должны обращать всю нашу деятельность. Это, конечно, в первую очередь потребители, то есть широкие массы населения вся общественность. И мы в этом направлении очень много работаем, и Екатерина Викторовна будет говорить о проекте переводов, но не только и. Это, конечно же, практики здравоохранения, вся наша с вами здравоохранеческая общественность. Далее, дорогие коллеги, это политики и менеджеры здравоохранения. Те люди, которые отвечают за принятие решений, и мы предлагаем им принимать решения, информированные знаниями, доказательствами, как Римских систематических обзоров. И наконец, и я думаю, для России на сегодня это принципиально важно – это исследователи и организации или органы, финансирующие исследования, те, которые определяют повестку дня исследования, те, которые решают, куда вкладывать большие средства, выделяемые правительством, а их надо вкладывать в разработку какрейновских центров, в разработку какрейновских систематических обзоров, в создание какрейновских центров, и мы с вами все вместе консолидировано должны добиваться этого на высоком политическом уровне. Этот слайд говорит об успехе нашего приоритетного проекта переводов. Екатерина он все покажет подробно. Этот тамблер. Ну, а я хотела сказать и так, вот вовлечение большого числа людей, дорогие коллеги. Вот что я подготовила сейчас здесь. На конференции КИКУ мы показывали, вот создался наш центр, как были представлены исследователи из Российской Федерации в базе данных участников Кокрейн или членов и сторонников, как сейчас мы называем. Это были авторы из России, которые участвовали в создании 18 обзоров или протоколов, как Рейновских систематических обзоров, и только в 5 обзорах были ответственными авторами. На сегодня в базе данных Арчи, вот я вам представила, это данные на... Э Позавчерашний день, дорогие коллеги, должна сказать, что вот по России данные на вчерашний день. Из позавчерашнего до вчерашнего дня эта цифра увеличилась на четыре человека, то есть рост сторонников и членов Кокрейн происходит каждый день, дорогие коллеги, и происходит это благодаря нашей с вами работе, нашей с вами большой видимости э, в виртуальном пространстве через социальные сети, через сайт и через запущенные центрально Кокрейн проекты. Вот они представлены вам здесь. Вот это доступ к ним через русскоязычный сайт cochrane.org. Это обменник задач или Cochrane Task Exchange, где люди помогают друг другу переводить с одного языка на другой, экстрагировать данные, находить статьи. Очень большая работа. И Cochrane Crowd или Народ Cochrane, так мы это перевели на сайте, где каждый из вас может внести свой очень большой Добровольческий вклад, чтобы сделать этот мир лучше и стать ученым-гражданином, оценивая клинические испытания, которые находят регулярно члены Кокрейн, работающие в группу. Кокрейновским систематическим обзором, а ученые-граждане Кокрейн категоризируют их, являются ли они рандомизированными контролируемыми исследованиями или таковыми не являются. Это замечательный процесс, он также блистательный в плане своей обучающей составляющей. Очень прошу всех, кто не знал об этом, подключиться к Кокрейн Крауд. Это успех, дорогие коллеги, Кокрейн Крауд и Кокрейн ТАМСК Эксчейндж. Ну и, наверное, чуть-чуть нашей работы. Это наши информационные бюллетени, дорогие коллеги. Первый бюллетень 2016 года по следам нашей конференции. Второй бюллетень и вот третий бюллетень мы, наконец, освоили. Э электронный вариант. Эти были печатные версии, это электронный вариант. И вот листая эти э -э, бюллетени, мы с вами сейчас посмотрим на то, как мы шли по... И идем по разделам а, стратегии трансляции знаний. Так вот, цель стратегии 2020, разделы работы а, стратегии трансляции знаний. Что мы сделали? Мы а, у нас на сегодня а вот от нашей группы опубликованы как рейдовские систематические обзоры и протоколы, и что любопытно, что протоколов у нас. Вот, ну, у нас поров, но я сейчас покажу от группы московской, чуть-чуть только меньше. То есть мы активно развиваемся, соотношение числа протоколов и обзоров во всей библиотеке, как нам показывал профессор Гердантес, существенно в пользу обзоров превышает. Здесь хочу представить вам новый вариант кокрейновской библиотеки, новый ее функционал. Она вся обновилась в этом году, это историческое время, дорогие коллеги. Она стала многоязычной, Кокрайновские систематические обзоры Полнотекстовые доступны на сегодня не только на английском, но и на испанском языке полностью. А наши переводы все находятся в Кокраиновской библиотеке. И если вы выходите в Кокраиновскую библиотеку с русскоязычного IP-адреса, то вот на вас выстреливает, если есть перевод, русскоязычное название. Вот я вам это показываю. Ну и там же в Кокрейновской библиотеке вы можете найти переводчиков. Здесь я показываю то, как мы транслировали эти знания с помощью принятого в мире метода, который мы сейчас внедряем и в России. Журнал Stroke, журнал Инсульт, который поддерживает свой Кокрейновский уголок. Мы опубликовали основные данные из этого обзор. Ну и почему я э, особо выделяю этот наш обзор? Он на очень актуальную тему для наших стран. И если в ранних версиях, это уже пятая версия этого обзора, обновление, обновление, самый э, трудный, э, самый большой вызов, как говорил нам профессор Гертантес. Достаточно было нашим коллегам, например, в Казахстане данных о том, что нет пользы не вводить этот препарат в списки для возмещения в формулярный национальный список то, к сожалению, в Российской Федерации до сих пор этот препарат находится в перечне жизненно важных и важнейших лекарственных средств. Вот этим последним обновлением мы показали, что есть еще и риски, и мы выражаем надежду, и с помощью блокшота вот этого в социальных сетях, что, может быть, это станет, наконец, доводами для того, чтобы принять информированное решение по формированию. Вот. Здесь я с большим удовольствием показываю обзоры, и э, протоколы э, с первым авторством профессора э, Чудар Савовича Павлова. Правильно, Чудар Савович, Вот то, что нам выстреливает на русском языке. Остальные, но ну, протоколы мы, естественно, не переводим. Э, вот наша задача. Сейчас, я думаю, задача московской группы э, переводчиков, подключающихся к процессу, перевести э, еще два обзора, э, два э, резюме на русский язык, чтобы для всех, кто нас, они выстреливали э, на русском языке. Мы дальше движем с вами по разделам работы стратегии трансляции знаний и вот здесь вот они специально выделены для нас с вами речь идет о нашем проекте переводов о чем будет говорить Екатерина викторовна возможности поиска на разных языках я сейчас показала их вам на наших конкретных примерах и конечно тренинги по использованию доказательств при взаимодействии с ключевыми группами пользователей тренинги мы проводим. И я думаю, мы с вами сегодня с большим удовольствием вспоминаем. И здесь у нас есть участники наших тренингов прошлых годов. Вот это наш первый семинар, который э, был 8 декабря 2015 года, сразу после исторической конференции. Это наш семинар 2016 года, это наш семинар прошлого года. И сразу хочу сделать анонс. В этом году у нас с вами в это время проходит симпозиум в честь трехлетия России. Большое спасибо э, как Россия. Большое спасибо, Сергей Викторович. Семинар запланирован на 20-21 марта 2019 года, дорогие коллеги. И помогать нам в этом будут представители Кохрейн Австрии, которые были у нас вот в 2017 году. Хочу сказать о клубе журналов, который мы проводим как уникальную инициативу еженедельно с нашими студентами Вот это наши ранние клубы журналов по адресу Парижской коммуны. Вот это на Карла Маркса 74. Здесь вы видите Алину нашу, сегодня переводчицу. Славная Алина делает доклад в день, когда обсуждалась новая декларация первичной помощи. И мы обсуждали доклад комиссии Ланцет по доступу к основным лекарственным средствам в рамках охвата всеобщей медицинской помощи. И мне очень приятно вам сказать что он переведен на русский язык команды, которая из России будет опубликован в Казанском медицинском журнале. Продолжая дальше идти по разделам, дорогие коллеги, вот они, разделы представлены вам здесь, пропагандирование доказательств, обмен идеями, диалоги. Ну вот что здесь нам удалось достигнуть, это наши журналы «Казанские», Казанский медицинский журнал, дневник Казанской медицинской школы публикуют резюме окраинских систематических обзоров наши переводы в социальные сети. И в прошлом году состоялась публичная лекция, которую мы организовывали как Крэйн-Россия, благодарим и Академию наук Республики Татарстан и Казанский федеральный университет профессора Ганса Хагерзайла вот, с докладом комиссии Лансет. Ну и, конечно же, не могу не сказать о партнерстве как «Окрейн-Википедия» и нашем вкладе, вкладе нашего аспиранта Потапова Александра Сергеевича в развитие э, русскоязычной Википедии. И вот посмотрите, пожалуйста, здесь э, показана статистика э, доступов, просмотров страницы по ацетилсалициловой кислоте в Википедии после того, как э, эту статью Александр Сергеевич улучшил с помощью внедрения в нее, э, русскоязычные имеется в виду, статья э, данных из Кокрейновской библиотеки. Вот здесь э, такие метаданные по вообще использованию э, медицинских статей в русскоязычной Википедии. И вот здесь организован dashboard, Кокрейн в Раши Википедии и вот вы видите здесь почти 5 миллионов просмотров, дорогие коллеги. Ну и общие выводы вот здесь такие. Они, конечно совершенно временные, но это наш большой проект, который сейчас развивается. Э, вот хочу сказать, что э, в 2013 году в медицинской Википедии было 150 миллион, миллионов просмотров страниц, именно Викимедии, так еще называют медицинскую Википедию, как Рим Россия, наши инициативы с Википедией, 5 миллионов просмотров, и это только лишь с 2016 года. И на сегодня, если мы с вами просто пойдем просто в интернет, там ведь очень много информации, вводящей в заблуждение, предвзятые, а высококачественными являются фактически наши переводы как инских тематических обзоров и некоторые статьи в Википедии. На сегодня хочу сказать, что практически все статьи по нестероидным противовоспалительным средствам уже э -э обновлены э Александром Сергеевичем. Партнерство ВОЗ-Каприн в прошлом году в рамках э проекта с ЕвроВОЗ и партнерских отношений мы мне довелось принимать участие в проведении семинара для сотрудников ВОЗ по окраинским систематическим обзорам и по доказательствам. Ну и Евровоз выступает с большой инициативой Эвитнет. Здесь представлен русскоязычный официальный сайт Евровоз. И мы очень надеемся, что в этом направлении нам удастся продвинуться. Это должна быть работа, конечно, с Министерством здравоохранения, и сможем разрабатывать так называемые evidence briefs for policy», то есть вот такие брифы на основе доказательств для принятия решений в области политики здравоохранения. Здесь мне очень приятно показать вам выступление на конференциях, где мы представляем, как Россия. Это география вам представлена, уважаемые коллеги. Ну и взгляд в будущее, планы и перспективы. Четвертый раздел «Стратегии 2020». Раздел и тематика устойчивость процессов трансляции знаний, как стратегии трансляции знаний. Все обращено в построению эффективной и устойчивой организации. И здесь пока мы... Вот, наверное, еще не достигли того, что нам очень хотелось бы достичь. И я благодарю всех сотрудников, как в России кто работает, находясь официально в административном отпуске, и кто работает не в отпуске. И, конечно, благодарю всех наших волонтеров. Это, это то, где мы с вами должны объединить усилия и работать за признание и политическую волю, и признание нас на высоком правительственном уровне. Новые проекты, которые мы будем запускать, они, конечно, тоже будут требовать этого признания. Это тестирование методов лечения, интерактивного, Активный портал который будет крайне ценным для ресурсов для преподавателей студентов и врачей и конечно же для населения инициированный сэром ином чалмерсом одним из сооснователей краинского сотрудничества это э, э, родственный проект э, проект э, по информированному выбору для здоровья – это портал для учителей, детей и родителей. Он уже активно работает на многих языках, и нам сейчас с ним тоже надо подключаться. Энди Оксман является основным двигателем этого проекта. И вот проект, куда мы подключились уже и надеемся, что будем совместно все развиваться дальше. ЭБРЭС это в отношении того, чтобы исследования в области здравоохранения были основаны на доказательствах. На сегодня, к сожалению, мы пока очень далеки от этого, но это и мировая проблема, как вы поняли, и, конечно, ценность э очень э велика. Ну и мы с вами вспоминаем о том, что мы управляем систематической ошибкой весь наш семинар, дорогие коллеги. И вот посыл от э, Кокрейновского коллоквиума в Эдинбурге, состоявшегося в сентябре этого года. Э, иногда э, наш чиновник может заглянуть быстро в Кокрейновскую библиотеку, для, вот, чтобы принять решение и вдруг разочароваться. Потому что, прочитав вывод, он вдруг узнает, что есть неопределенность. И наша с вами задача а, так доносить а, эту всю информацию, чтобы люди понимали, что разочарования в этом нет. Потому что игнорирование доказательств приводит к предотвращаемому вреду. А отказ признавать неопределенность означает, что мы не получим лучших доказательств. Потому что если говорится о неопределенности, то это как раз та область, в которой должны проводиться будущие исследования. А, вот это обращено к нашим руководителям. Ну и на конференции 15 -го года мы представляли результаты опроса, которые мы провели прямо перед конференцией по достижениям и барьерам доказательной медицине в Российской Федерации. И это вот ответы наших респондентов. Я представила их вам сегодня э, с вопросом подумать, как вы думаете, преодолели мы с вами эти барьеры или нет еще, или, наверное, находимся все еще на пути преодоления этих барьеров, наверное, каждый из них имеет право на жизнь. Но языковой барьер продвинулись мы, несомненно, очень далеко э, вперед. Ну и вот к чему призывают нас профессор Гертантес со своими соавторами вот в этой э, статье в журнале ⁇ Лансет ⁇ Необходим, и вот срочно необходим пересмотр программ финансирования исследований. Реструктуризация должна произойти в факультетах, в университетах. И, конечно, должно быть сотрудничество людей. И ответом является как Кокрэйн. И вы говорили о ваших данных. Обществу больше не нужно островов анализов данных. А сейчас тут все работает только в направлении создания этих отдельных островов, которые на самом деле людям не нужны. Ну и это благодарности. Я сердечно их выражаю. Благодарю вас за внимание. Я очень